Всем здорово, ребят, всем привет, всем привет, сегодня у нас продолжается рубрика игры за 100 рублей Ну, конечно, там не, не будут ходить, там дешевле, разумеется, там чуть подороже, возможно Но Конкретно эта игра на момент покупки была, там сколько рублей? 80 Вот, Project High Rise игра называется Суть игры в том, что как раз зарождение, так сказать, индустри... экономической жизни Америки и так далее, когда они поняли, что Зачем строить одноэтажные дома со всякими магазинчиками, если можно строить целые небоскребы? Одним из них будем владеть мы, э, то есть мы будем арендодателями, у нас будет снимать офис и так далее. Вот, мы сами будем решать, э, кому сдать этот офис, да. Соответственно, нужно проводить электричество, там, строить лестницы, лифты. Ну, в общем, заниматься полностью, э, так сказать, э, благоустройством офисов, чтобы все... Люди, которые у нас рядуют помещение Были довольны, всем было хорошо Вот, и чтобы нам тоже было хорошо, чтобы денежка капала Вот, в общем, давайте начнем Есть обучение, я тут парочку-троечку Моментов посмотрел, но думаю В целом не буду его проходить Если будет интересно, посмотрите сами Вот, мы начнем новую игру и По идее, должно быть интересно Посмотрим, что там как Так, что у нас, бизнес терплаза да, Так и оставим, не будем менять уровень сложности легко давайте оставим легко потому что ну, мы же все-таки смотрим игру а не пытаемся там ее пройти и так далее так размер участка стандарт узко на узко но высоко широко на низко огромный давайте оставим все ст по стандарту не будем ничего менять бесконечные наличные и ресурсы показывать продвинутые настройки стабильный Давайте, давайте просто получать наслаждение от этой игры, без того, чтобы просто там вот, потеть, и так далее. Просто посмотрим вообще, что он из себя представляет. Так, глобально. Так, во, вот. Вот наш будущий небоскреб. Успе так, успешный эксперимент. Дневная цель по аренде. 1000. Вчерашняя аренда 0. Дополнительные контракты, чтобы заработать больше. Так, какие дополнительные контракты я могу? Отвечать? Так, здравствуйте, хочется вам напомнить про контракты со стороны города. Они позволяют заработать наличные и при этом помочь городу. Вы начали с одним активным контрактом, чтобы подписать другие контракты. Найдите такую кнопку на нижней панели. Продолжить. Так, контракты, я так понимаю, вот это она. Так, что нам нужно сделать? Так, берите контракты от города, чтобы увеличивать прибыль. У вас может быть до двух контрактов одновременно. Эти контракты уже были подписаны и сейчас... А, исполняются. Так, и... и так, что у нас? Успешный эксперимент. Контракт подписан. Статус выполнения 0. Под 500... По... Приносит... Так, городской комендант по планированию и развитию хочет убедить владельцев небольших домов получить стаи. Добейтесь дневной выручки от аренды в 1000 А, я понял, ну короче, нужно до 1000 офисов В принципе, это логично Так, обычные офисы 16 небольших компаний А давайте второй подпишем Все, шикарно, у нас есть два Так, это я так подозреваю, что Так, строительная контора. Все, то есть, я так понимаю, они у нас снимают. Так, что нам нужно сделать? Я тут посмотрел, э, по электричеству нужно посмотреть, где у нас проведено, где не проведено. То есть, вот этот щиток от него проводится в дальнейшем электричество. Наверное, мы сразу же проведем. Пока сюда. Все, все шикарно. Так, а вот этот офис, наверное, сдать надо. А как сдать, я уже не помню изначально. <тарев> так, кредитору построить Выделить место для съем... Ага, вот давайте А, ну а, вот, все Так, выделяем место для съема офиса Так, вы указали, что пустующее сейчас место сдается Не забудьте нажать на него, выбрать для рекламы чтобы найти съемщика Ага, так, давайте нажмем А, все, вот, вот у нас есть какие-то кандидаты с компании Булотическое бюро. А, здание не соответствует требованиям. А, вот есть. Готовы въехать. Налоговые услуги Global. Давайте пустим, ребят. Пустим, ребят. Все начинается строительство. Сейчас у нас. Ребятки, все построит, Все, пошло, пошла стройка. Так, а нам тем временем нужно второй этаж, да, чем-то уже укрепить. Добавьте то этажа. Лестница. Наверное, лифт. Стоимость постройки 300, обслуживание 50 в день. А здесь 10. Не, давайте сразу лифт замутим. Кстати, я даже не знаю, можно будет в дальнейшем перестраивать или нет. Так, наверное... Ага, он еще и меньше места, кстати, занимает, в отличие от лестницы. Это, кстати, тоже хорошо, это важный факт. Так, место для квартиры для сдачи в аренду. Ой, так у нас еще и квартиры будут. Кстати, второй этаж, наверное подходит размещение выше нулевого этажа интересно почему потому что лифт еще не достроили mm -hmm. что? ладно окей э, забьем пока но на, на, на, на, на, на, на все это дело давайте лучше еще один офис офисом так здесь уже не лезть здесь можно поехали так 85 95 85 давайте 95 сразу помощнее запустим чтобы. Так Хорошая прибыль к нам текла Так, время, кстати, можно время останавливать Опять же, приближать, отдалять То есть, кому как надо Это удобно, кстати говоря Давайте, о а чем мы сразу не будем ограничиваться одним офисом? Сделаем еще раз И два И у нас один квадратик пустует Наверное, сюда... Ну, Возможно, сюда еще что-то можно будет поставить Я не знаю Разберемся Так, 8... давайте сюда запустим 90 А сюда что-то там не соответствует Нужно больше раз... а ресторанов нужно больше. Так, отменить я могу. Отменить я, похоже, уже не могу никогда. Большой ну так в вашем здании, блин, слушайте, я не знаю, как отменить. А сносите существующие. А, все. это было легко. Так, нам нужен ресторанчик какой-нибудь небольшой, чтобы нам, я так понимаю, более такие интересные люди подтягивались. Я вообще то сейчас сделал. А, да, все, буфетик. Поставили буфетик сейчас у нас. Так, ресторан. Платит аренду 90. Шикарно. Uh -huh. Все, с постройкой у нас пошла. Хорошо, работаем, ребятки. Так, все, все, этот офис у нас готов. Уже заселился, соответственно, дает нам денежку. Будем ждать. Ну, в принципе, у нас еще 10 тысяч есть. Наверное, мы увеличим нашу постройку. Так, куда, куда будем строиться? Давайте сразу высоту, наверное, начнем. Так, пока так оставим. Хотя в дальнейшем надо будет все это дело расширять. Так. Так, бухгал... обычные строительные агенты 4, бухгалтеры, адвокаты и дизайнер агентства. То есть это, вот это второе задание, да, которое нам нужно сделать. Все, ясно. Значит, нам нужно запустить бухгалтеров сюда, ребят, бухгалтеров. Блин, это так долго строят они? Серьезно? То есть быстрее это все как-то работать не будет, я так понимаю Ладно, ничего страшного Так, колонны мы выделяем, а, а что мы с колоннами можем делать? Строители Отдел эксплуатации занимается починкой лифтов и эскалаторов Ага Ясно Сокольный этаж. Наверное, наверное, интересно, можно будет ли переезжать наверх? Наверха, потому что сокольный этаж как раз-таки надо будет, наверное, для всяких подобных э, оставлять этих контор. Так, урны для каждого этажа. Угу. Так, нам надо будет расшириться, поставить урны, так сказать, сразу благоустроить, но для начала мы все-таки э, сделаем э, основные задания. Так, нам нужно сутки продержать. А время-то тут реальное, что ли? А, нет, все. Я думал, это секунды идут почему-то. Ладно, все нормально. Так, все, офисы потихонечку у нас открываются. Страховые агенты, отлично. Отлично, отлично. Так, а тут кого мы пустили? А, здесь у нас столовка будет. Так, ваши строители не могут добраться до нужного этажа. Похоже... На него еще не ведут ни лестницы, ни лифты. А, помню, чем делали. Значит, лифт нужно сразу проводить. Хорошо, без проблем. Я сейчас найду лифт. Все. Сейчас строители начнут нам строить верхушечку. Шикарно. Так. Сейчас столовка заработает. Соответственно, у нас появятся нов новые, новые, новые места. Вернее, новые возможности у нас там, ну, можно будет до кого подключить к нам сюда, короче, пристроить. Хотя, наверное, я в ширину тоже начну сразу строить уже, тихонечко. Так, на 4. Эй, так, это неинтересно. Так. И вот так. Все, хорошо. О! А, так это мы настолько широкое здание можем сделать? Вообще прекрасно. Почему бы и нет? Попробуем. Так, ну, нам надо дождаться. А, кстати, нам можно время перематывать, насколько я помню. Не помню, правда, на какие. А, на двоечку. А то он, они как-то долго очень делают мне третий этаж. Короче, суть всей игры. Нам надо сделать обалденный а, небоскреб. Кстати, не знаю, лимит есть. Но вот цвет пока меняется. Значит... А, все, походу, перестал. То есть, предел есть. суть игры, короче, нам нужно построить обалденный небоскреб, который перебьет все небоскребы. А, так, все, у нас почти готово, да? Они ширину... Ну, хотя мы можем уже начинать, в любом случае, приглашать новых ребят к нам сюда. Так, раз, два, три... Так, низ мы хотели оставить для всяких производственных... Ну, для этих обеспечений всяких. Строителей, ремонтники и так далее. Так, юридические конторы. Нам нужен адвокат, да, по-моему? Сейчас, секунду, подожди. А, адвокаты и дизайнер агентства. Отлично. Так, юридические конторы. Так, вступи. ух ты, 160. Расследование. Ну нет здесь конкретно конкретно э, адвокатов да юридическая контора наверное это все работает а детективы юридическая контора юридическая контора юридическая контора а ну, тут конкретно не указано что там чего как давайте запустим юридический контору возможно это так и будет работать ежедневно эту ежедневная плата у нас сколько получится так расходы у нас очень большие расходы в этом месяце но это потому что мы еще прибыли какую не получили вот, то есть мы же в любом случае в дальнейшем собираемся получать фильм какую-то с ним. Так, давайте пригласим сюда этих ребят. А, что нам еще там нужно было? Мы не будем сюда еще юристов больше закидывать, потому что я не уверен, что это именно то, что нужно по заданиям. Так, страховые. Давайте двух страховых еще закинем. Страховые компании. Раз, два. Все, шикарно. Страховые компании полностью забиты. Хорошо. Так, сюда нам сразу офис надо поставить. Хорошо. Так, что там, бухгалтеровща надо было закинуть? О, еще бухгалтеровща. Так, ничего не подходит. А в чем проблема? Нужно больше разных ресторанов. А, да, вы что, издеваетесь? Так, кстати говоря, подключение к электросети. Мы же не проводили там ничего никуда. А, нет, тот -то этаж мы провели, все в порядке. Так. Ага, нам нужно будет сюда поставить какой-то... Так, что это вообще такое? Шахта для проводов. В общем, нам нужно найти шахту для проводов. Это где-то, наверное, здесь какое-то производственное здание. Да, шахта для проводов. Ставим сюда. Все, теперь проводим везде. Так, сюда. Все хорошо. Так, справились, отлично. Так, а в чем ваша проблема? Почему вы здесь? Или у меня только два рабочих на весь? Я надеюсь, их больше можно нанимать в дальнейшем-то. Так, трубы с водой. Ой, био, мою. Наверное, шахту для труб надо сначала поставить. Ага, это на каждом этаже нужно делать. Ой, какой. Так угу. Ни хрена себе цены А связывают трубы с водой То есть мы на первом этаже Я так понимаю можем поставить правильно И в итоге что мы получаем Ни... Ничего не получаем Так окей ставим на второй этаж Шахту а, все, и теперь мы можем прокладывать трубопровод. Шикарно. В лифт, наверное, не надо. Ну ладно, я на всякий случай, чтобы... Э, чтобы все работало, чтобы все шикарно было. Так, ребята, надо, надо что-то пить. Че, не спускаться, чтобы не выходить на улицу постоянно. Так, все, отлично. Э, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Страховая компания. нас. Так, ноль возможных съемщиков. Дайте рекламу за 50 долларов. Пока не надо, пока не надо. Пока нам что, нам бухгалтеров надо завести. Или, а, они все еще недовольны. Ни хрена какие болтаны. Адвокат дизайн-агентства. Так, дизайн-агентства. Нужно больше разных кафе. Престиж нужно не менее одной звезды. Так, как у нас престиж зарабатывается? Э -э так, так, так, у престижа. Мога и выше возможности для роста. Это угу. из 8 населения. Плюс 0 так, по поводу престижа я пока не догоняю, но да ладно. Э -э, не думаю, что это будет большая проблема. Так. Дизайн агентства пока мы не можем сделать, да? Ладно, давайте кафетерий здесь построим еще один раз. И так хочется поесть. А, мы еще не достроили. Все, никак не достроит нам строитель. Игра сложнее, чем я думал, кстати. Я думал, будет попроще немножко. Все, мы можем поставить. Так, кого мы сюда позовем? Пончик. Давайте пончики. О, все хорошо, другое дело. Так. Ну что, бухгалтера... Ой, бухгалтера подтянулись. Ну, наконец-то. Сколько можно ждать? Все, отлично. Кстати говоря, в офисах у них могут возникать время от времени всякие потребности, типа... В воде и так далее. Это все нужно обеспечивать в любом случае, потому что они начинают выпендриваться. И, возможно, съедут, и, соответственно, начнутся большие проблемы у нас. Как у арендодателей. Соответственно, денег хватать перестанет, ну, перестанет хватать денег на все остальное. Ну, на там, короче, на, на, на все. все, они не, не дадут нам денег, и мы без, без денег умрем, и нам, наше никому не нужно. Поэтому нам нужно, короче, постараться, чтобы все было хорошо. Чтобы, короче, все были довольны, все были счастливы. Ну, тогда у нас все попрет. Так, там у нас булочная, печеночная. Низы мы все-таки оставим. Вообще бы, конечно, этот офис тоже пере перевести. Возможно как-то перевести? Сейчас это нельзя переместить. А, да все. Нужно, можно без проблем переместить. Так, давайте мы выстраиваем еще а потому что этого очень мало. Так, мы ставим пока что так. Ставим сразу лифт. Где он лифт у нас? Лифт. Чтобы работники у нас спокойно могли пробираться доверху. Так, два работника. Мне очень не нравится, что очень мало работников. Где у нас работники? Строители. Вот. Эксплуатация занимается починкой лифтов. Их, глава, вот, монтирует на части здания. Это, это ясно. А, три позволяет. А почему я не могу сейчас делать эксплуатацию? Нужно хотя бы один. И нужно улучшить отношение консультанта. А, нужно улучшение консультанта, оптимизация обслуживания. Так. У нас есть, видимо, панель улучшений какая-то. Давайте искать большое число отчетов. Так. Нет, это похоже не улучшение. Не похоже на улучшение. Политика. Ой, сколько всего. Надо было обучение пройти. Ну ладно, в принципе, я думаю, мы разберемся в любом случае. Так, да. Ага, у нас электричество. Как это у нас нет электричества? Стоп. Мы же все проводили. И в чем проблема? Еще раз секундочку. А, вот, кстати, начались проблемы. Нужна телефонная линия. Телефонная линия. Так, значит, ищем. А, телефон. Так, все. Телефон этим провели. Сейчас они... Сейчас они... Так, в этом здании не хватает телефонов узлов. Отлично. В этом здании не хватает насосов. Насосов не хватает? А где это насосов не хватает? Очень даже хватает. Я же все провел. А, вот этих насосов. Так, но с насосами надо вообще понять, эти насосы ставятся как. А, все, шикарно. Понятно. То есть вода-то не шла. Теперь-то вода будет. Теперь-то все хорошо. Ну, слава богу. Так, в чем дело? Телефонные узлы. Я же вам провел телефонные узлы. А, -а, -а короче, ясно. И телефон-то у нас в итоге-то не работал. Ой, какая у нас сейчас большая будет арендная плата, скажу я вам. Ну, сколько у нас офисов примерно, если по 100 долларов считать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, это, грубо говоря, ну, 900 долларов, это маловато. Это очень мало, скажу я вам. Так, мы можем поднимать, наверное, арендную плату Я так понимаю Так, 120 долларов, 85 Вот эти, ну вы хотя и не выпендривались Вам можно не поднимать пока Вот, 95 долларов Вы слишком охренели за свои 95 долларов Я вам так скажу Ага, показывается выручка Так, ладно, давайте, если мы минуса пока уходить не будем Плюс 20 в день То есть вот, я так подозреваю, за каждый день Мы будем получать всего лишь 20 долларов Это, это довольно таки мало Ладно, достроить верхний этаж, мы в любом случае еще поднимемся выше. И также будем... Хотя эти все узлы бы, конечно, все бы сюда Ой, было передвинуть. Наверное, я так и сделаю. Так, раз, два. У нас примерно занимает как раз получается четыре прямоугольника по местам. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно достроить э, еще два прямоугольника со всех сторон, чтобы все переехать сюда и все коммуникации, так сказать... Провода и так далее будут идти у нас по правой стороне. Да, решено. Так и сделаем. Так, добавляем э, по две ячейки везде. Все. Все коммуникации перетащим туда. Ведь это... Э, э, что же можно перевести? Только выселить или снести, да? Ну ладно, ничего страшного. Придется перестраивать все. Там, вам бесплатно вот такие вот моменты стоит спать поэтому... Разберемся. Так, давайте сразу проведем все эти линии, чтобы нам потом не пришлось это все достраивать. Ага. Так, а здесь мы сразу уже... Э, так, шахта для проводов сразу ставим сюда. Отлично. На весь этаж проводим провода. Так, не будем пока до лифтов э, провода проводить заодно, проверим. Это на что-то влияет или нет. Так, давайте сразу параллельно попробуем снести шахту, сразу построить новую. вот отлично а шахты мы можем строить независимо от того все это вообще прекрасно независимо от того а не волнуйтесь не волнуйтесь временные меры так сказать ну. так это у нас трансформатор трансформатор мы тоже сносим и ставим новый вот здесь все хорошо так а что стоит телефонной линии опять не так? Секунду. Так, телефон. А, я не я не провел кабель, да, отсюда? да. Все, все в порядке, не волнуйтесь, ребята, все хорошо. Так, сюда что-нибудь на одно место мы, наверное, поставим. В любом случае, ничего страшного, я так думаю, не будет. Вот. Извиняюсь. Так. так, у нас четвертый этаж уже достроен, хорошо, смотрите, растем, растем уже, вот почти, раз, два, три, четыре этажа, все, мы почти на их уровне уже А, у нас соколин пять получается, а то у нас это на трехэтажка в итоге, соколин, я от то зря считаю Так, давайте как поступим, размещение, после офисные пространства, стоимость 0. а, все, я понял Так, давайте сделаем еще три офиса пока для начала Двух бухгалтеров туда запустим Мы все, да, с бухгалтерами все в порядке Раз Два Все Правда строители у нас еще пока мучаются там А, так, с водой С водой, с водой, с водой Чтобы они строить там меня не начали Так, так, так, вода Мы это все дело сносим И ставим с этой стороны вот так. Так, сразу же на второй этаж все передвинем, потому что там тоже придется трубопровод проводить. Вот так. Все, шикарно. Вода у нас течет. Нет, недовольных, нет, отлично. Все. Так, нет, плюс 20 денег. я так понимаю, это что-то другое дает. А, ну, в принципе, мы же ничего еще не сделали, да. То есть у нас сейчас два офиса достроится, и по идее, прибыль у нас должна увеличиться. А в итоге два места-то куда я вот... <свист> ага, чтобы переехать, я понял. Ладно, будем устранять косяки по мере их поступления. И косяк уже, так сказать, поступил, но... Ладно, будем, будем что-то придумать. Так, двух бухгалтеров мы уже заселили на третий этаж. Что нам еще нужно? Адвокатов. А, один адвокат нам, кстати, засчитали. Значит, юридические конторы... Ему ставим ну, 160. Ну ладно, раз адвокаты нужны, давайте адвокатов замутим. Пускай, ничего страшного. Так, кстати, адвокаты, я так подозреваю, не против, да, я понимаю, заселяться дальше. Поэтому ставим для них еще один офис. И снимаем сразу еще одного юриста. Ну все, у нас четвертый этаж, чисто юридическая контора будет. Как только повысим, повысим уровень престижа, я надеюсь, он у нас начнет же расти, мы же вроде как стараемся, что-то делаем. Вот. Э, нужно будет их всех переселить Потому что ну, я вообще все неправильно сделал Мне, наоборот нужно еще две ячейки достроить э, Убрать э, Все коммуникации в две ячейки И получается у меня еще должна быть, должно быть 4 ячейки чтобы поставить новый офис Или там пирожковую какую-нибудь В общем ладно Мы поняли в принципе как там дальше развиваться надо И пирожковые все надо проее. Может на каждом этаже еще надо, надо шире делать Сейчас у нас пока деньги скоро закончатся вот, какие у нас еще есть варианты, чем мы будем делать здесь Так, мусор Урны для каждого этажа Ну ни хрена себе урна Так, ладно, не просят, пока делать не будем Пока не просят Так, наши, наши работники все пос... Телефонной линии не хватает Ребята, не вопрос, сейчас все будет Так, э, телефон Давайте ребятам телефон проведем сразу всем. Так, в чем дело? В здании не хватает трансформатора. Слушай, ну ты вообще охренел. Ай, у нас еще этаж не достроили рабочий. Подожди, а почему я не могу... А, подожди, трансформатор... А-а-а, вот оно как. Все понятно. Значит, трансформатор определенное количество энергии только может дать, соответственно. Соответственно, это плохо. Так, мы, кстати, можем убрать отсюда лестницу, к чертовой матери, и поставить сюда лифт. Ну-ка. Да, мы, мы сносим к чертовой матери лестницу, ставим лифт. У нас появляется еще одно местечко. Это уже хорошо. Так, а ниже мы устроиться можем? Вот, кстати, тоже очень интересный вопрос. Да, мы можем строиться ниже. Хорошо. Хорошо. Так, чтобы ребят у нас зря там не проставили, денежки пока, слава богу, есть. Просто очень страшно получить в итоге чек э, пос после конца рабочего дня. Так, давайте ускорим пока все это дело. Кстати, три офиса уже открыли, как бы 20 э, в день не увеличилось. Это, соответственно, не прибыль моя, так подозреваю. Так, что это у нас открылось? Добавляйте чеки этажа, которые не требуют... Так, это я пока... Это нужно будет разбираться здесь. Это я не совсем понимаю, что нужно. А, по бокам здания, но не больше 4 ячеек подряд. Ясно. Так. Нет подходящего маршрута. Конечно же нет, я прекрасно вас понимаю, потому что я... По глупости своей вам лифт забыл поставить. Все, ребят, есть. Пожалуйста. Во. Так. Выполни контракт. Успешный эксперимент. Награда в размере 500 баксов. Так, то есть получается моя... Итог расходы 6 тысяч я потратил, но это не проблема. Это не страшно. Расходы очень большие в связи с тем, что я очень серьезно строительством сейчас занимаюсь. Так что, в принципе, не страшно. Так, э -э, большое число отчетов в вот встанет. Так, можно ли мне... Так, ежедневный доход от аренды. Почти полторы тысячи. Хорошо. Ежедневные расходы. Ой-ой-ой-ой. У нас то на то то на то и перекрывается в данный момент. Ладно, хорошо. Так, в общем, так, нам нужно больше офисов. Нам нужно еще один этаж мастерить. В любом случае, еще один этаж мы мастерим. Так, сразу туда подвод делаем на, на лифт. Так, ребята начинают работать, хорошо. Угу. Так, и нам нужны офисы, офисы. Давайте, друзья, давайте. Ускоряйтесь, ускоряйтесь. Давайте, давайте, давайте. Деньги нужны очень. Так, все, один мы уже можем запустить. Так, кого нам не хватает еще? Адвоката одного не хватает. Адвоката не хватает. Окей. Запускаем адвоката. Так, уменьшим пока скорость. Так, отлично. И дизайнер, дизайнер агентств. Вот с дизайнером агентств у нас проблемы. А у нас не хватает престижа, который у нас по какой-то причине не растет. Что нам нужно сделать? Так, нам, я так понимаю, нам нужна какая-то панель улучшений. Какие-то магазины. Не, ну подпольный магазин совсем уж перебор, да. Хотя с другой стороны... Давайте посмотрим вообще, что это такое за подпольный магазин и что он нам даст. А ни хрена он нам не даст, потому что мы его построили. Так, мы отменяем стройку. А что, снести нельзя на этом уровне? А, можно же вот, Так, с магазинами пока проблема. Может потому что я под землей их делаю? Возможно. Посмотрим. Так. Дизайнер агентства не хотят заселяться. Ладно, загинем пока юрист за 100... 60 баксов, плюс 45 в день, смотрите, мы повышаем, повышаем, отлично, значит, э, строим еще один офис, заселяем сюда, а, больше некого и заселять, да? так, агентство недвижимости пошли, у нас вот это серьезные денежки, серьезные, отлично, отлично, так, ускорим немножечко, чтобы чтобы у нас товарищи уже поскорее все отстроили. А, стоп, так, у них не хватает энергии, нам срочно нужна энергия. Так, нам что нужно поставить? Шахту. И срочно нужно провести провода, чтобы ребята... Ой, переборщил. Ну ладно, не возникали лишний раз. Так, что у нас с нагрузкой? Производство 20, спрос 16. Все, нормально. Нормально. Пока хватает. Так, это будет 17, 18, 19, по идее. И у нас все в порядке. Так, мы, кстати, должны еще расшириться на два пунктика. А в чем дело? А, ну естественно Кто бы сомневался на весу Так, все, хорошо, шикарно Потом мы переедем вот этим всем делом туда И откроем еще по офису на каждом этаже Да во мне просто, просто, просто бизнесмен Ну что еще сказать, ну это конечно Так, ускоримся, наверное, сразу Потому что офисы еще строятся. Ой, адвокатов-то как много. Так, телефонную линию нужно ребятам. Иначе они сейчас начнут... начнут паниковать. Давайте проведем ребятам телефонную линию. Все, нормально. Так, ребята с телефонами довольны, похоже. О, смотрите, я да, улыбаются. Так вот. А, я так понимаю, это еще какие-то... Давайте посмотрим. Удовлетворение. Падает низко. Нужны копировальные работы. Документы сами себя не скопируют. Копировальные работы. Так, это вообще ко мне относится или как? Ну, Съемочкам нужен один отсек. Ага, нет, это, это сейчас, сейчас не нужно такого нам делать. Построить двухэтажные фойе с элегантным. Так, так с этим тоже надо сидеть и разбираться. Так, я еще вообще не шарю, что это такое. Копировальное. Что, что это? Что мы ничего не можем с этим сделать? Нет. Так, мы можем читать, в общем, у каждого какие-то проблемы, да? Нужны копировальные работы. И много кому нужны такие копировальные работы. Так, там есть значок, да, который нам нужно нажать, чтобы... Чтобы найти то, что нам нужно. М -м -м -м -м. Только не вижу этого значка почему-то. Я отсюда не могу нажать? К сожалению, нет. Нужно подключение к электросети. Нужны копировальные работы. Так. Подожди. Подключение к электросети мы вам уже организовали. Правильно? Все. ТВ-кабель, ТВ-кабель, ТВ-приемник, шахты-проводников, телефон, вода, газ телефон Тра телефонные узлы включение к телефону в вашем здании это это по количеству то есть о влияние, кстати поднимается влияние то есть то есть возможно мы дойдем до определенного уровня престижа а я чуть еще нажал а напугал то так и... Копировальные работы. Что что ты от меня хочешь? Ты можешь мне... Точнее, сказать. Так, вот эти вот ребята довольны, Им ничего не надо, а тебе что надо? Так. Ну, я так подозреваю, что это тот значок. То есть, не нужно искать этот значок. Но у меня нет на панели этого значка. Что мне делать? Куда он пропал? Куда мне знать? Так, ладно, ребят, в принципе... В принципе, суть игры понятна, да? Нам нужно нам нужно расстраиваться, нам нужно что-то мутить, короче, постоянно двигаться, напрягаться, потому что искать какие-то выходы и искать копировальные работы, которые я, может, посмотрю чуть попозже. Потому что хрен его знает, что он от меня хочет, я не, не совсем понимаю. Ну ладно, это тоже уже не суть. В принципе, в принципе на сегодняшнюю сегодня серию я предлагаю закончить, потому что и так все уже понятно, что у меня просто дар, талант, да, к тому, чтобы строить эти небоскребы. И вообще очень плохо, что я родился не в Америке, именно в те годы, иначе бы вот, посмотрите, какой шедевр я построил. Прям шикарно выглядит. Вот так, на 5 баллов. Ладно, ребят, э, до следующей серии. Я думаю, я еще позаписываю несколько серий по этой игрушке. Заодно посижу, поразбираюсь. Потому что ну, интересно все равно, что там дальше-то будет. Что там, там еще квартиры. Мы с вами еще квартиру туда же построили. Поэтому наверняка доб доберемся до этого. Вот. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайки, Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, понравилась ли вам игра. И играли вы в нее. Может, я что-то пропустил. Может, там вообще как-то по-другому что-то надо было сделать. Вот. Спасибо, что посмотрели, всем удачи, всем счастливо